Так, господа, доброго дня. Сегодня вот такое коротенькое видео будет с руки по поводу промывки клапанов Ваноса на 46-м моторе. Значит, клапаны снимаются, держатся вот этими скобами, снимаются коннекторы, откручиваются скобы, вытаскиваются аккуратненько вращательными движениями, чуть отверточки поддевал, вытаскиваются клапаны. Теперь сами клапаны. Клапаны, вот они, пепельницу уберу, это некрасиво. Вот, а как проверить, что клапан э, засрад или не засрад? Ну, внешний вид мы его видим, в принципе, внешний вид у него, ну, так как бы, ну, чистенько, да? Вот, но э, в этот мотор я заливал ликвимулевскую промывку свою любимую, э, я сменил масло, я залил свой амалиден, то есть, в принципе, мы можем предположить, что это результат промывки. Теперь самое главное, как проверяется клапан. Клапан резко трусится. Вот как бы вот появляется легкий стук, вот если слышно его. Ну вот еле-еле. Чистый клапан должен э -э, стучать ну, гораздо легче, проще. Там внутри как будто э -э, легко болтается шарик. Оба клапана такие, значит э -э, сейчас принято решение их слегка промыть. Э -э, я для этого использую э -э, промывку ликвимолевскую вот такую, которую я использую для промывки форсунок у меня еще осталось значит схема сейчас будет какая я заливаю промывки в чашку <coughs> клапана отмокают минут 10-15 потом на них подаю кратковременно 12 вольт чтобы они чуть-чуть походили, пошатались вот. и дальше они продолжают киснуть то есть такая относительно щадящая промывка Свои клапана на своей E46 с 46 мотором я мыл, используя стенд для промывки форсунок. Как помните, по предыдущим видео он у меня с программным управлением, а с компьютерным. Соответственно, я мог дать ему какой-то импульс на открытие. Вот. Но здесь я думаю, что мы обойдемся просто кратковременными 12 вольтами. Ну что ж, продолжим скоро. Я залил жижу. Она уже чуть начинает темнеть. Вот, ну, давайте, учитывая, что тазик перед этим был чистый, для да, чашка, я заливаю жижу, все, засекаем время, но 10-15 не киснут, и дальше будем 12-вольтовым импульсом их кратковременным домывать. По результату, я думаю, получится этот же фокус, как на моей машине. Посмотрите на цвет жидкости, то есть, ну, как минимум, это... Точно не безделие вот, по тому цвету и осадку, который выпадает в итоге. Так, ну оно все покисло. Теперь у нас есть специально обученный компьютерный блок питания. И начинаем смыкать. Один, ну, сейчас второй. Потом еще немножко покиснет. Повторим и посмотрим. Я проделал, значит, все процедуры. Э -э покис еще немножко. Еще чуть, чуть пополоскал. Вот. Сейчас покажу. Они начали звучать. Э вот. Ну, пока они тут еще киснут немножко. Рассказываю. Обязательно меняем вот эти резиночки. Это зеленое колечко маленькое, которое становится вот сюда. Вот его код. И черные колечки крупные, которые становятся вот сюда. Иначе, если оттуда будет течь, будет, ну, жутко неприятно. Значит, ну, мы видим, они стали чище, да, без лака. Вот, теперь звук. Сейчас попробую даже со вторым поднести его к микрофону. Потому сегодня работаю с телефона. Вот это вот звук. Чистого, исправного клапана Ну, насчет исправного мы видели, что он щелкает Вот это звук чистого клапана Сейчас я их протру а, Наверное, продую воздухом, чуть просушу Потому что этот сольвент в масло ну Нежелательно, чтобы он попадал Вот она, собственно, цвет жидкости Вот и смотрим Видно теперь, вон какой осадок Остался, но я ее еще буду сливать Еще покажу этот осадок Собственно, как и обещал Я слил остаток жидкости И вот он, тот осадок который остался. Вот он. Я думаю, что процедура проделана абсолютно не зря. Хуже точно не будет. Всем удачи!